Ирина, перед нами Ирина Багдасарова. Ирина Багдасарова, вы сегодня были председателем... Этой конференции, Председатель да. конференции. Чего-то да. перевыборной конференции российских движения российских соотечественников в Греции. А, первый вопрос. Почему в регламенте не было предусмотрено присутствие прессы? Или было присутствие ну, как-то так ограничено? Пресса была представлена, безусловно, но представление именно чисто греческих средств массовой информации, оно достаточно затруднено, потому что это как раз и требует... Большой работы координатора по работе со средствами массовой информации. А как раз вопрос следующий. Мне было приглашены, ну скажем так, несколько, некоторые российские, скажем так, или русскоязычные средства массовой информации. Возможно, эти средства массовой информации или не заявили себя, как желающие участвовать, или же по каким-то причинам они не представлены именно как русскоязычные средства. Мы же ограничиваемся ну, конференцией. Да. Мы же ограничиваем. У нас конференция отчетно-перевыборная. Хорошо. На конференцию не были приглашены руководители довольно крупных обществ, типа Березки, «Амадеус», общество Скрита. Об этом вам лучше обратиться к бывшему и вновь избранному председателю Координационного совета. Но основной принцип в подходе э, к отбору приглашаемых был, представлены ли этими организациями их уставы. Первое. Второе. Ведут ли они постоянную работу последовательную и постоянную работу по продвижению русского языка, по продвижению имиджа России. Если этого не было, то их ну, тоже. Не про Березского трудно сказать, что она не вела такую ряды, работу. У кого-то есть сомнения, но с этим вопросом обращайтесь к председателю. Понятно. Хорошо. Каких предварительных итогов конференции можно уже говорить? Я с радостью могу отметить, что в координационный, со... во-первых, конференция прошла. Очень, в очень хорошей такой м, деловой обстановке, э, в дружественной обстановке. Для меня самым важным результатом явилось то, что в Координационный совет соотечественников влились новые люди, готовые работать, и что географически это достаточно большой разброс. Раньше это было больше сконцентрировано представителями вот, Атики, я бы так сказала. Сейчас очень приятно, что, например, по культуре будет представитель из Салоник. Это очень такой интересный момент, что из других районов Греции будут координировать работу именно Координационного совета соотечественников по всей Греции. Очень приятно, что очень молодые люди влились в наш коллектив, даже 19-летний координатор по работе с молодежью, но у которого уже есть хорошие результаты. И самое главное, что они выразили готовность работать. Вот это основной результат, я считаю. И что все решалось путем открытого голосования. Понятно, хорошо. На конференции, в отличие от предыдущей, практически не были приглашены представители понтийских обществ, или были приглашены в ограниченном количестве. Почему? Ну, вопрос о понтийских обществах вам надо задать председателю конференции, потому что этот вопрос ставился именно ей, и она, очевидно, вам более компетентно на это ответит. Председателю координационного совета задайте этот вопрос. Спасибо. Но все-таки это здесь звучало на конференции, и мы даже вносили этот пункт в наши... Положение деятельности координационного совета, если у них в уставе не представлено, что они. А если представлено? А если представлено и есть, работы, и есть результаты работы, ну тогда это надо выяснять, почему так получилось. Понятно, Пусть хорошо? обращаются. Хорошо, спасибо. Пожалуйста.